Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Немецкий линкор 10 уровня Мекленбург. Карта Осколки игрок Психоманьяк. Да, не особо удачно. Первый залп. Попадание в Наполе, но всего лишь 3 сквозняка. Ну, а как мы знаем, 3, три сквоз... три -три, нет, сквозняк. Это у нас 10% от максимального урона снаряда. Залп по эсминцу. Здесь, конечно, лучше бы фугасиками. Ну, хотя у и небольшой калибр, там и... Бронебойками, может быть, неплохо. Ну вот, 9 снарядов попали, все 9 насквозь. Но там даже по минимальному это много. Союзники помогли, эсминец уничтожен. Вот так вот. Частенько бывает эсминцы в начале боя. Лезут на точки, пытаются их захватить, а тут прилетает какой-нибудь нежданчик. Да, кто-нибудь тебя светит, и все. И даже дымы не спасает. Поэтому, когда идешь на точку, надо внимательно смотреть, какие корабли на твоем фланге. Есть ли у кого-то РЛС-ки, гидроакустики, так далее, и тому подобное. А теперь союзный эсминец может спокойно зайти на точку С захватить. Да, сразу вот так посмотрели, там салим он далеко, и не достанет. Значит, точку можно захватывать. Авианосцев нету тоже, да, неожиданности не, не должно случиться. Да, попадание, конечно, один рикошет и все. Ну, судя по дальности стрельбы Мекленбург, заточен в БМК. Ну, как же сейчас сложно играть на ПМК кораблях? Я уже <laughs> об этом 10 раз говорил. Ну, на такой карте, как раз таки, вот ПМК реализовать еще более менее можно. Здесь много островов, где, если что, можно укрыться, уйти из-под фокуса. Еще один неудачный залп по Фандеру. Пока, пока особо не летит. А тут вообще попадание в скалу. Счет уже 2-1, но по одной точке захвачено. По очкам там команда противника немного впереди. Ну, вот это вот не Салимский геймплей. Вот так катывается, да? Ну, хотя здесь такие острова, что от рельефа поиграть не очень-то удобно. Наполе здесь прям агрессивно пошел вперед. Есть возможность совершить торпедную атаку. Мекленбург и собирается сделать. Надо только притормозить, подождать. На что Наполи рассчитывает? Тоже, по-видимому, хочет. Торпеды кинуть. Вот минус большой Мекленбурга, в отличие от других немецких линкоров, это то, что у него нет гидроакустики. Да, вот сейчас гидроакустику включил, и корабль подсвечиваешь, и торпеды вовремя увидишь. Ну, хотя здесь... Неважно, насколько вовремя ты торпеду увидишь, тоже дистанция маленькая. Ну что, пойдет Наполи на торпедную атаку. Мекленбург выпустил. По-моему, Наполи не должен ничего успеть сделать. Это, я не знаю, прометчивый поступок, конечно. Одна торпеда попадает в цель, и залпы все, и нету. Зачем? такие отчаянные шаги. О, следом еще и сми -ница. Жалко. Торпеды на перезарядке. Главный калибр. Ну, сейчас, вот сейчас, да, фугасами бы по Ну, хотя там, нет, союзники он помогают, и в итоге Халланд, наверное, тоже ничего не успел сделать. Хотя на чё Халланду рассчитывать? У него, по-моему, да, сколько у него там урон-торпед максимальный? 10-700? Ему зазал даже... Ну, Мекленбурга, может быть, он бы сейчас и добрал, если бы. Два веера зафигачил. И то не факт. Счет 3-4. Но зато противник контролирует две точки. Кстати, я пропустил момент. У союзного эсминца так и не получилось точку С захватить. Почему? Кто-то кто кто его обломал. Непонятно кто. Мне кажется, вроде никто его не должен был засветить. Да, Салем вон где-то далеко, у него, я думаю, РЛС, сколько у Салима 10 километров. Если мне память не изменяет. Ну, 10 или 9, не столь важно. В любом случае, он там не доставал, мне кажется. Есть две цитадельки, вот, серьезное первый раз попадание. Ну, не считая, не считая Наполи, да. Но по Наполе там ни одной цитки не вышло. Ну, ну ему и так, в принципе, хватило. Счет уже урона. Перевалил за сотню. Вот сейчас от Фандера может, конечно, быть больно, но не везет Мекленбургу, конечно. Здесь Фандер мог его вообще, по идее, уничтожить. Настреливает здесь ПМК. В одну сторону, в другую. Там еще в дымах Кристофор Колум. Ну что, мы не знаем, да, что... Дымах, но дистанция это засвета. Стреляя из дымов. Сколько там у него будет? Практически там не знаю. Ну, больше 15 километров. Я не помню. Не, не помню точно. А, ну, все цифры мудрено тут запомни. Там засвет этого корабля. Так, засвет этого корабля при стрельбе из дымов. И, и еще всякая там другая фигня. Вот. Сделал он залп и сразу же в засвет попал. Бац, там какой то П Пару снарядов ПМК попало и сразу с пожаром. Вот сейчас зачем на Клинбург торпеда отправил? У него разве не шести километровки? Ну да, шести километровки. Непонятно, что в кого. Игрок, может, забыл, что у него всего лишь на 6 километров торпеды идут. Может, он привык на этом играть, да? На альтернативной ветке немецких линкоров. Там дальность побольше. 5 сквознячков из Салема Второй зал летит мимо, Салем доворачивает слева, Да, команда-то, кстати Половина уже, уже на дне Счет 6-4 И противник захватывает третью точку Мы сейчас там Кристофора Коломбо должны добрать Опять что-то там выцеливает торпеды. Ну, может просто вот сейчас момент посмотреть, куда двигается противник. Да, с одной стороны, вот это торпеды, когда есть на линкорах, вот на грейсерах удобно Даже на большой дистанции чисто посмотреть можно, сориентироваться, куда идет и примерно с какой скоростью, чтобы упреждение рассчитывать. Да, то бывает иногда непонятно. Противник идет там вперед, назад. Но это когда он к тебе носом, к примеру, да. А так, торпеды включил, посмотрел. Ну, хотя, тут можно понять, только если он будет к тебе хотя бы небольшим углом, да, тогда видно будет, куда он идет, вперед или назад. А <laughs> если прям прямо-прямо, то, конечно, не поймешь. Смысл понятен, в общем. Точки отжимать. Никто не торопится. Да, в принципе, ты и некому. Такими темпами еще пару минут и. Поражение будет неотвратимо. Мекленбург решил пойти, походу, на точку С. Ну и заодно, конечно, есть возможность уничтожить Пандера. С одной стороны, да, вот такие линкоры вроде бы рассчитаны на игру на ближней дистанции. То, что у них ПМК хорошее, есть торпедное вооружение. Но с другой стороны, да, к примеру, вот Мекленбург достаточно небольшой запас прочности. И, попадая под фокус, такие корабли долго не живут. Фандор там стоит, горит. Ох, Салим какой прям. Рубаха парень подставил борт свой сразу на нафиг, но ну, одна цитаделька. К да, положение надо как-то исправлять. Салим врубил ремку. Главное еще пережить атаку Фандера. Да, Фандер вообще не смог нанести никакого урона. 457 миллиметров. Рикошетит. Ну, не пробитие, а рикошет. Ну, наверное, не надо забывать, что у Фандера достаточно быстрая перезарядка для такого крупного калибра. Сейчас минус салим, скорее всего. Не стал Мекленбург совершать торпедную атаку пока что. Ну что там? Фандер будет еще один зал. Торпеды пошли. Да, Фандер, конечно, невезучий. Так и не смог он какого-либо существенного урона нанести Мекленбургу. Ну, тут дружно противники постарались, конечно. 16 тысяч там, ну, почти. Без двух единиц прочности осталось. Ну, точку цета захватят, но этого мало. Сколько раз уже видел вот такие бои, где в итоге вроде бы противников остается меньше, но команда потом все равно проигрывает по очкам, потому что просто не успевает уже ничего изменить вот, хороший залп три цитадели. вот обидного вот так бывает уже казалось бы ушел из засвета скоро откатится ремка можно можно жить дальше но кто-то там да вот по карте по маркеру стреляет стреляет и никак не успокоится ну перестал у Мекленбурга остается всего 716 единиц прочности вот все ремка активирована и в засвет как раз попадает там эсминец где-то шарится, да, Халланд? На ну, здесь, конечно, такое напряженное было противостояние у Мекленбурга. В итоге взял Кракена, основной калибр, поддержку, еще и два сокрушительных удара. Ну, вот, если честно, опять не понимаю, куда, зачем отправлять Мекленбург торпеды? Ну, 6 шести километров пришло. Ну, по крайней мере, да, здесь 6 километров Дальность хода Не знаю Залп в дымы по борту. Вот так вот противник, да Осталось всего два корабля Еще и две цитадельки удается вытащить в дымах Ну по борту. Бывает такое Поэтому, даже когда ты стоишь, настреливаешь в дымах, не надо стоять прям бортом-бортом. И... и на месте. Надо в дымах, во-первых. Вперед-назад, потихонечку все-таки двигаться. Но главное тоже аккуратно, чтобы из них не выскочить. Ну, естественно, какой-то небольшой угол все-таки выдерживает. Не надо думать, что если ты в дымах, ты в полной безопасности. Сам не раз вот так в дымы закидывал, тоже помню, выбивал цитадельку. Из того же, к примеру, Минотавра. Минотавр. Все. Ну и остался у противников один-единственный с мини который, по-моему, уже ничего изменить не сможет. Сейчас минут, все дружно идут целую. на точку Б. И времени еще достаточно, чтобы, если что, по очкам выиграть. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.